Всем привет, друзья! Меня зовут Денис и вы смотрите канал 812 фото. Сегодня я расскажу вам о петличном микрофоне комика CVM D02. Как известно, петличные микрофоны нужны для того, чтобы записывать речь. Это очень маленькие такие микрофоны по форме, которые закрепляются на одежде, и в кадре нет э, больших микрофонов, которые мешали бы компоновке кадра ну и вообще эстетически красивее смотрится когда у человека просто вот такая маленькая штучка на одежде и все хорошо слышно в этом микрофоне целых две петлички два капсуля для чего это нужно вы можете записывать интервью если у вас а, два человека в кадре говорят а также вы можете использовать их как сейчас использую я если вы записываете какой то ток-шоу, и у вас, например, 4-5 собеседников, я главный герой ток-шоу, и я должен говорить сначала с этими людьми, потом с этими людьми. И несмотря на то, что это все направленные микрофоны, все-таки так сигнал получается более равномерным. Я могу говорить в эту сторону или в эту сторону, и никаких потерь особых и различий в звуке вы не почувствуете». И вместо тысячи слов о тех или иных характеристиках давайте просто запишем наши микрофоны в трех разных условиях акустических и послушаем, что из этого получится. Послушаем, как они звучат. Вы сейчас слышите записанный сигнал с, со студии, полностью заглушенные помещения. Далее мы запишемся в, помещениях, в помещении среднего размера, где-то 70-80 квадратных метров, и там такое чуть ниже среднего время реверберации. И далее мы запишемся на улице, послушаем, как справляются микрофоны с ветром. У нас есть еще ветрозащита, не только вот эта поролоновая, но об этом чуть позже. Друзья, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас звук должен немного измениться, потому что я записываюсь на петличку синхезер ME2US, а петличку комика отсоединил. Итак, что у нас есть в комплекте? Это сумка, практически с двумя отделениями, можно сказать. Это мохнатая вот такая ветрозащита, которая действительно может спасти от ветра, несмотря на то, что у микрофонов есть по умолчанию такая поролоновая ветрозащита. Это два таких вот переходника для GoPro и для смартфонов, то есть еще и через телефон можно записываться. Ну и, собственно, сама петличка, которая состоит из двух капсулей. Как вы поняли, она подключается через мини-джек. И длина у данной модели 2,5 метра. Также есть еще модель 6-метровая. Продолжаем тест петличных микрофонов. Я сейчас нахожусь в помещении средних размеров. Площадь его где-то метров 80-70. И высота потолков где-то 5 метров или 4,5 половиной. Извиняюсь, что я записываюсь напротив окна. Так делать, конечно же, нельзя, но по другому камеру я здесь не могу поставить. И э, мы записываемся сразу на два петличных микрофона. Интересно будет послушать, посмотреть потом на, э, в монтажной программе, как будут распределяться каналы. Э, может быть, они пишутся стерео с дублированием, да, то есть мы получим готовый стереосигнал, где микрофоны будут в равной степени расположены слева и справа либо мы получим сигнал когда какой-то из микрофонов будет четко слева какой-то четко справа и так собственно здесь в этом помещении все я сейчас поговорю вот так я сейчас поговорю вот так и я сейчас сниму один из микрофонов еще, кстати, нужно сказать, что эти микрофоны очень чувствительные. Я сейчас записываюсь на Lumix G80, и я поставил уровень входного сигнала минус 12 дБ. И, по-моему, даже этого маловато. Я сейчас сделаю еще повороты головы. Сосисочная, генералисимус. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Все, поехали на улицу. Итак, друзья, мы на улице. Я нахожусь в достаточно тихом месте за зданием. Здание стоит возле дороги. Мы еще к дороге потом попозже сходим. Как бы это смешно или странно не выглядело, но выглядит это именно так. Я сейчас попробую поговорить вот так в эти стороны, в левую и в правую. И поговорим о наших проверочных словах. Сосисочная Генералисимус 65. Мой дядя самых честных правил. Снимаем один из микрофонов и делаем практически то же самое. Отворачиваемся, говорим куда-то сюда, потом говорим сюда. Ну и, собственно, нужно нам проверить еще на ветрозащиту. Вот эти вот пумпушки, но ветра нет, поэтому давайте хотя бы немножко подуем, имитируем ветер. Посильнее. конечно ветер не так дует я понимаю сейчас я нахожусь возле дороги здесь достаточно шумно себя я даже иногда очень плохо слышу очень интересно как запишется звук на фотоаппарат раз-два-три сосисочная раз-два-три теперь мы попробуем снять один из микрофонов что из этого выйдет все равно записываете на тот микрофон, который вы сняли. Его нельзя отключить. Этот микрофон все-таки рассчитан на то, что или вы пишете интервью, или вы пишете его вот так, как я вам показал. Цепляйте сразу два капсуля. Раз, два, три, сосисочная. Раз, два, три, говорим. Говорим, говорим. По идее, все равно микрофон хоть и направленный, но все равно разница есть от того, куда я направляю голову это конечно лучше будет звучать чем при кардиоидном микрофоне петличном да когда вы можете отвернуть голову и вообще ничего не будет слышно здесь будет слышно но не так хорошо если собеседник там если собеседник там то нужно использовать два микрофона итак вот мы потестили петличный микрофон возле дороги ну что ж, друзья, после всех этих экспериментов можно смело сказать, что комика CVM-D02 звучит достаточно глухо. Причем как в студии, так и в помещении с достаточной реверберацией, так и на улице. В моей практике были такие случаи, когда даже хорошие дорогие петлички именно в студии глухо звучали. Очень был большой провал на средних и высоких частотах, но... Как мы видим, петличка звучит практически одинаково во всех условиях. Я бы посоветовал использовать эту петличку как дублирующую, то есть, когда у вас есть основной какой-то микрофон или петличка, опять же, и с помощью этих двух микрофонов вы можете записывать на рекордер, например, звук. Если у вас что-то случилось с основными микрофонами, у вас всегда есть вариант использовать этот звук к тому же мне кажется что в редакторе вытащить чуть-чуть его можно и высокие и средние частоты все-таки могут появиться еще добавить например максимайзер вроде бы можно из этого что-то получить нормальное также эту петличку можно использовать наверное для записи чернового звука если вы сумеете спрятать этот микрофон вам не придется тогда держать и бум пушку да к сожалению, больше вариантов, где ее можно применить, эту петличку с такими характеристиками, я не вижу. Если вы знаете такие варианты, пожалуйста, пишите это в комментариях, будет интересно почитать. Ну, а с вами был Денис, канал 812 фото. По традиции, подробные характеристики этого микрофона можно посмотреть в конце видео. Я вам желаю только удачных кадров и хорошей, интересной работы. Всем пока, друзья!